Всем привет. Мы на выставке Interlight. Сегодня наши любимые поставщики света, отличное освещение. Арлайт, компания Ледников, Руслан Ганиев. Сегодня нам расскажет, проведет небольшую экскурсию о том, что нового есть у компании, да, что да, вы можете предложить. Да, Наконец-то выставка состоялась. Да, можно уже так сказать, что она уже идет, потому что был такой вакуум, да? Вот и мы привезли новинки. Поехали, пойдемте. Да, поехали. Сюда. Наши светящиеся шланги представили на этой выставке. Это значит, у нас она приехала буквально совсем недавно. Привезли прямо на выставку. Что это такое вообще? Это у нас светильники, которые можно... Они гнутся или что Они там? гнутся, они мягкие, да. Там светодиод они... что там? Светодиодная лента внутри. Внутри. А да. сама она как из пластика сделана? Да, да, да, да. Интересно а, тебе. А погнишь немножко. То есть вот, а для смотрите. чего они используются? Если не высокие потолки то можно даже применять как основное освещение. Она может быть подвесной, эта система может быть накладной. Она включается, я вижу, в шинопровод, да? Такой? Шинопровод специальный, да. Причем здесь она бывает разной длины. Значит, у нас метр, два с половиной метра, пять метров. И отдельные вот такие светильнички еще по полметра. И оно как работает? В каком-то едином комплексе? Можно в едином комплексе, можно будет разбить так, что каждый будет элемент работать отдельно, причем демироваться может. То есть такая очень универсальная система классная. А по качеству света... света? У нее индекс этой передачи больше 90... А, то есть качественный свет. Да, получается. достаточно а, качественный. А цвет. свет он демируется, нет? Можно будет демировать. Он да. Здесь О, она низковольтовая система, 48 вольт. У -у -у. Соответственно, либо блоки питания ставим демируемые на 48 вольт, либо применяем наши контроллеры, там, СР и так далее, которые поддерживают 48 вольт. Она вот здесь стыкуется вот, по 5 метров, вот, да? Смотри, вот если ты посмотришь на всю систему, вот здесь идет только проводящий элемент сам, да. Все остальное на троисках подвешено. Mm -hmm. То есть все питание данной конструкции происходит через это крепление. И она крепится именно к потолку, а там есть. Э... Да, там выводится и провод, и все, да, и там дальше трансформация. Причем эту штуку можно поставить в любом удобном для тебя месте. Mm -hmm. Ну, то есть там, где будет провод. А вся остальная конструкция… Можно в конце можешь... тоже, да, поставить? Да, Нельзя да, да, и... да. Их Супер. может быть несколько, если хотим разделить на разные зоны. Сколько стоит? Сейчас прям вот точно сказать… На выставке? Беру сколько. Сколько стоит прямо сейчас на да. выставке сказать не могу, потому что эта система поступит к нам на склад в январе месяце. Окей. до января… То есть мы сейчас по ней только будем принимать предзаказы, вот с понедельника выставим прайс с ценами и так далее. Хорошо, будем копить. Да, будем копить. Смотри, вот эта система Ориент, видишь, светильнички, uh -huh. плюс они, они, значит, могут быть у нас накладные, могут быть встроенные светильники, причем встроенные под шпаклевку. Любой из этих светильников, который мы видим, он может быть как накладной, так и встроенный. А в чем их особенность? Для каких функций он используется? Ну, это просто такой дизайн как бы, да, такой да, дизайн и точечный свет. Значит, Чтобы акцентное освещение был, да? можно сделать, да, акцентное, и локальное освещение можно сделать, mm -hmm. плюс То есть еще вот... поворотные. Так мы видим, что на нас светят вот эти светильники, да. и чуть-чуть убираем, раз уже не светит. Не видит, да, да. антибликовый. Причем гарантия 7 лет, очень надежный светильник. Не угу. на канал, все светильники нет, бывает гарантия 7 лет. Отлично. Смотрите, прикольная штука, это уже дизайн, такая, Светильник, скажем, поворотный, поворотный. Да. это не основное освещение. Декоративное как... освещение. Декоративное, да. Декоративное да. освещение. Дизайнеры знают да, да, такую да. тему. А, и как будто. И он да, еще поворачивается, и... то есть вы можете его повернуть в любом направлении и применять. Круто. Так, это фасадный, нет? Это интерьерный. Да, интерьерный. Интерьерный, да. Свет а один еще есть? Белый. Белый и есть и серый. серый да. Да. Да. Черный есть? Нет, черного нет. А вот тоже интересно, да, под, под латунь? Да. И беленький тоже. Симпатичная рифленая такая конструкция. Это просто дизайн светильника, да, такой? да, -да, -да. Отлично. Прикольная вещь. прям вот у тебя, Стас, над головой. Вижу. Что Значит, это? здесь смотри. Здесь у нас идет отдельное крепление. И приобретаем светодиодную да. ленту той цветовой температуры, той мощности, которая нам будет интересна. И вся эта конструкция может быть длиной 5 метров. И она натягивается, получается? И она натягивается, да. А лента отдельно просто покупается без да, ячеек, по без всего? Да. да, просто отдельно покупаем светодиодную а ленту. И чтобы подобрать под свой интерьер. По цветовой температуре, по мощности и так далее. То есть mm -hmm. вот такая вот. Дизайн космического То, короля получается. Причем смотри, стоит. она может светить как на нас, так мы ее можем развернуть, она будет светить на потолок. Да, прикольно. Получим отраженный свет. И 5 метров, получается, вот такие стыковки. Черный, белый бывает э, черная черная окей. Так, это у нас локально, да, под? Да, это такое освещение. Шует. А, ну, кстати, тоже интересно. Для чтения. Возле прикроват, прикроватных, да, mm -hmm. таких. Сразу Хорошо. зарядочка. Теперь смотри, наша магнитная система. У нас была магнитная система достаточно широкая. Давай сюда зайдем. 45 миллиметров. Теперь мы сделали магнитную систему 25 миллиметров. Она меньше, Более да? узкая, да. Ну, а... Меньше щель получается. Да, чтобы меньше... Она может быть накладная, может Вы быть светите, подвесна. Ага. И на магните, да? И на магните, да. И можем двигать вверх-вниз. А -а -а. Поворачивать, да. А -а -а, прикольно. Легко вытаскивается, вставляется оставляет. и низковольтовая, да. Да, да, никто да. никого да. Никого, да. никого только не убил вот только проводящая дорожка. Если здесь мы видим, например, да, только проводящие дорожки, и были жалобы от клиентов, что не все хотят, когда заказчик а, поднимет что голову, видно, да? чтобы да, было да, видно. Да, да. И, что? и мы вот смотри, что сделали. Раз. Удивили людей. Хоп. О, отлично, черные. И здесь да? уже нет, да. да все да, то согласен. же самое, только дорожки нет. Да, супер. Но я пальцы засунуть не буду, на всякий случай. Не ситуации. надо, да. Но, хотя Молодец. здесь тоже все низковольтовое. Это разные инсталляции, можно туда добавлять? Да, разные светильники mm -hmm. в эту систему вставляются. Причем каждый год мы разные светильники линейку. под да, линейку расширяем. А постоянно. вот они разные получаются. Это да. более широкая, да. а та более узкая. Ну вот это вот я помню, мы видели уже интересные тоже эффекты, да, для да, это... освещения коммерческого. Да, рит ритейл, да. Отлично. Вот здесь у нас еще Смотри, очень хорошо сходить. представлены светильники. Сейчас, ребята, можно на секундочку? А, конечно, пожалуйста. Смотрите, серия Plurio. Что в ней интересного? Значит, серия, в которой разные базы. База может быть одиночная под шпаклевку, одиночная под шпаклевку большим диаметром, просто а. встроенная база. И все эти светильники можно между собой в разные базы можно да. разные, светильники. разные светильники вставлять. И... Могут быть накладные, двойные, одинарные и даже в трек. Вот а этот, а сколько стоит? Тут надо этот. Помощь друга. Помощь друга. Ладно, помощь хорошо. друга. Сколько стоит? Сколько Заходя... стоит? Сколько? Ну, у нас где-то, наверное, в районе 3000 да, светильник стоит или нет? Андрей, сколько стоит? Хоть один 3 200. друг знает. 3200. 3200, отлично. 3 200. Заходим на сайт Ледников, и там можно уточнить. Причем э, в чем? Да, но это высокие технологии. Пока те, кто в YouTube-канале не могут это увидеть. Причем, смотри, видишь, базы разные, да? она может быть стройная, двойная, одинарная, двойная, трековая, да. а светильники одинаковые. И у нас получается такая вещь, что как будто бы все светильники разные, но что-то одинаковое среди них все-таки существует. База. Да. Mm -hmm. Нет, наоборот, это светящийся элемент. То есть а, базы элемент. будут разные. Когда мы создаем интерьер, mm -hmm. мы можем часть, свети часть светильников сделать встроенных, часть накладных, часть под поклевочку, но сам элемент светящийся будет одинаковым. Mm -hmm. А как он светится? Можно включить, где он? Вот он, да? Ну, как? Да. О, о, о. Так, а светят они как? То есть разные тут варианты? Цвет, свет, димирование две, две, тем, две температуры свечения у него. 4000 кельвин и 3000 кельвин. Mm -hmm. ну, самое популярные, популярный, теплый и дневной. Mm -hmm. Вот. Здесь 9 ватт, 36 градусов угол освещенности у него будет. Mm -hmm. Поэтому можно применять даже для основного освещения. Да, и их тоже их. Тоже можно. Для этого просто надо в каждой базе идет блок питания. Он э, изначально не демировым. Но если его поменять на демировым, то будет демироваться. По одному можно будет демировать, так и, например, все вместе. О, как все включил, сразу заиграл. Супер, Шлан, пойдем дальше. Я знаю, тебе нужен фасад, я да, помню да, эту мы историю. Мы хотели когда-нибудь сделать фасад, когда-нибудь дойти до этой темы. У нас уже, кстати, мы разместили вот такие, я не знаю, сейчас они есть или нет, мы разместили некоторые светильнички такими крестиками, было в прошлом году. Да, мы сейчас их на выставку не привезли, потому что они уже как бы у нас давно в продаже. А так у нас вот новые столбики появились, да, для подсветки дорожек. Новые настенные светильнички появились у нас. Цвет серый, белый или один цвет? Серый, белый, да. Здесь еще, смотри, у нас светильничек, которые можно немножечко регулировать. Также и под него вот, ну, как бы коллекция, да, получается? Подходящая. Да, под... да. Это Но... вот для снега, для нашего, потому что много <с Borre> насыпается, потому что такой точно не справится. Я так вспоминаю по сугробу. Вот такой, наверное, все-таки надо ставить. Последний год зимы такие достаточно да. снежные. Да. Это светильники для подсветки растений, например, можно Тоже применять. Тоже классные, кстати. Да. Это уличное, да? Да, все уличное. Вот а, это, где мы с еще... тобой находимся, это все улица. И он еще зуммируется как вот, вот. Да, да, да, да. У а, него вот, как интересно. у фотоаппарата зум. Mm. И угол, видишь, делается больше да, и меньше. Да, да. Прикольно. А сколько стоит что-то такое? Непонятно, Не, да. Уточняйте. Опять-таки, да, опять в, да в, в, вот. В, на на QR-код наводим. Так, смотрим. QR-код. Вот, вот, вот они, вот они. Будут. Ага, тут все есть и ссылку на сайт получим. Так, отлично. И это мощная какая-то, да, получается, база? Так, а еще профильные системы пойдем посмотрим. Вот смотрите, еще такой элемент привезли, но здесь плохо, плохо видно, значит светильник находится вверху а, и он нам полностью вот подсвечивает. То есть, если мы делаем какие-то арки, да, ну, на улице, да. например. Здесь вообще не видно. Я скажу про этот светильник, давай, вот, завершение. Короче, вот этот суперский светильник топовый, мы его вообще штук 8 взяли, и он даже у нас для интерьера светил. Да. Он подсвечивает вот за счет вот, такого, вот такой линии, он засвечивает. Особенно прикольно, если будет рельефная стена, допустим, кирпичик, да. и он прям высвечивает и в глаз не бьет. Да, Я покажу да. обязательно, мы 8 штук в интерьере будем делать, да, вот, закупили видишь, их, здорово. поэтому, да, рекомендуем, классная штука. Хотя так как бы не очевидно, прям ее надо показывать. Да. Также гнутые профили у нас теперь появились. Смотри, мы можем из них создавать свой светильник, который нам будет интересен. А по радиусу и по направлению света, и по температуре света, и по мощности света. То есть это такой конструктор Lego. И такой же маленький, да, или что это? Более миниатюрный. Миниатюрный, да, тоже. Это то есть у вас будет... получается не только как бы готовые светильники, но можно и для дизайнера, там да, для да. человека, который Вы хочет Вы можете создать свой светильник, практически, да, и уже такой светильник нельзя будет где-то найти в какой-нибудь сети да, магазинов удобно. и так далее. И он будет под интерьер, то есть можно да? переходящий из да? коридора куда-нибудь да? в гостиную. Да? Супер, да. интересно. Вот такие решения. У нас. Хорошо. Ну что, спасибо, да, за вновь экскурсию. Каждый год мы да, встречаемся, классно. смотрим новинки. Рекомендую всем пользоваться. Компания «Орлайт» и «Ледников». Обращайтесь, Руслан с командой все подберет. Конечно. Будем рады вас видеть в наших магазинах. Присылайте проекты.